Нет, это команда в ФЕРЕМ! Всю морозную зиму ребята тренировали в седенную зимнюю пору на открытом воздухе, снегу и морозе. Иногда было так холодно, что некоторые игроки неделями не посещали да, тренировки полная включенность пришла весна впереди турниры по большому футболу стоимость участия в них тоже большая там какие суммы что ого-го поддержите ребят чем поможете До конца видео. Спасибо. Увидимся на полях Гайвы и Левшина. Чух-чух. Чух-чух.